Эссеек, экспресс, супер, современный, эффективный курс. English, хочу все знать. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Питера Горбатьюкс. Сегодня у нас урок номер 79, его тема Слова заместителей Дорогие друзья, в английском языке требуется строгий и определенный порядок слов То есть определенная последовательность должна быть Вначале идет подлежащее, потом сказуемое и различные дополнения если в предложении два или три раза повторяется одно и то же слово, существительное, например, то это может привести к потере смысла предложения или какого-то высказывания. И смысл может быть искажен. При этом слово, которое будет замещать, то слово, которое несколько раз повторяется и может быть исказить смысл оно теряет свой смысл и значение и не переводится на русский язык к числу таких слов заместителей относится слово one оно буквально означает один но оно помогает тому, чтобы предложение, где используется одно и то то же самое слово несколько раз заменить его просто на вот это существительное one вот в этих примерах сейчас в этом формате мы и как раз рассмотрим и закрепим познание когда необходимо э, менять значит существительные которые повторяются несколько раз на слово заместитель one one вот он one итак первое предложение у меня нет карандаша дайте мне карандаш у меня нет карандаша у меня переводится I have нет no pencil у меня нет карандаша I have переводится у меня you have у тебя we have у нас give me a pencil мы видим в этом предложении give me a pencil повторяется Pencil, в первой части предложения во второй это может э, нарушать порядок и смысл и при переводе какого-то длинного предложения мы можем запутаться поэтому англичане очень быстро вышли из этого положения они заменяют вот это слово «пенсил», которое повторяется в предложении просто на вот этот заместитель «one» вот и все то есть вы должны запомнить, если вы в предложении используете слова, которые несколько раз повторяется, поменяйте его на заместителя его, на one, и смысл не потеряется. Значение one, как один, потеряет свой смысл. Но предложение в целом, вот это I have no pencil, give me one, оно будет не искажено. И смысл этого предложения тоже будет не искажен. Давайте еще раз посмотрим другое предложение. Сильные студенты помогают слабым. Как бы мы сказали, если бы не знали о словах заместителя? Мы бы сказали так. The strong students. The strong – это сильные. Students – студенты. Help – помогают. Кому помогают? Weak – слабым. Слабым студентам. Мы видим, что слово в английском языке студенты повторяется два раза. Для того, чтобы избавиться от повторений, необходимо поставить вместо students значит, вместо students мы должны поставить в множественном числе once здесь тоже множественное число. Здесь карандаш 1. Мы спишем 1. Если множественное число, добавляем к 1 окончание s. Вы знаете, что если к существительному прибавляется окончание s, то это приводит к множественному числу. Итак, the strong students, сильные студенты, help the weak ones. Помогают Weak, слабым, once, студентам. Мы избавились от двойного повторения. Student заменив на слово заместитель once. И когда вы встречаетесь с такими предложениями или в речи английскими, знайте, что это слово заместитель. Слово заместитель. Оно означает в данном предложении, что это студентам. Потому что еще множество число здесь. Давайте еще посмотрим на одно предложение. Мы не переходим улицу на красный сигнал светофора. Предложение это в настоящем времени. Так? Так. Не в будущем же мы не будем переходить улицу. Или мы не переходили улицу. Не прошедшие. Мы не переходим улицу. Значит, это в настоящее время. Вот. Э -э Вопросительное? Нет. Утверждение? Нет. Отрицание? Потому что стоит. Мы не переходим улицу. А если в настоящее время и отрицание мы должны использовать частицу do так? так и так что у нас будет мы поменяем э, местоимение мы на one такое тоже встречается в английских предложениях и в речи и в, и в письменных предложениях и в чтении мы меняем мы на one one поскольку мы поменяли а это вместе мы, может быть и он, и она вот и ты, или вы не переходите улицу на красный свет поменяли на one значит мы используем частицу doesn't, doesn't. в данном случае он не переходит улицу cross не пересекает улицу cross the street when the signal is red когда сигнал красный красный в данном случае doesn't потому что one если будет мы то здесь будет once once добавляем s и здесь будет не doesn't а будет don't мы не переходим улицу. Понимаете, да? Или ты не переходишь, все равно будет don't. А если он, она, оно, в данном случае он или она будет one doesn't cross the street when the signal is red. Не забывайте, дорогие друзья, об этих словах-заместителях. Итак, дорогие друзья, наш урок близится к завершению. Нам необходимо кратко подытожить. Первое – это то, что слова заместителей используются для того, чтобы не искажался смысл предложения. Если в предложении повторяется какое-то существительное несколько раз – то от этого можно избавиться путем замены этого существительного на «ван». Это самое главное. И если это в вашей речи встречается где-то, вы кого-то слушаете, или что-то читаете, или где-то написано, и используете, используется слово «ван», вы сразу подразумеваете, что оно не переводится буквально как «один». Это слово «заместитель», которое занимает существительное, которое присутствует в этом предложении. Вот и все. Ничего сложного нету. Надо просто к этому привыкать побольше. На этом, дорогие друзья, наш урок номер 79 завершен. Я желаю вам всем удачи, успеха. В окошечках, которые здесь будут появляться, кликайте, жмите, ставьте класс, прессуйте это в красных окошечках. И я желаю вам всего доброго. Солон, so пока.